С первого взгляда я влюбился в Ваню, самую красивую девушку в школе. Я просто не мог сдержать своих чувств и с положил ей в сумку Валентинку с признанием. Я ведь знал, что так и будет. Она ведь красавица, а я лишь вечный запасной в дзюдо-клубе. Я и не думал, что она обратит на меня внимание, но все же... Эй! Раз тебя отшили, может с достоинством сдашься? Я тебе передала отказ, а ты ведешь себя как баба. Да знаю, Свет. Для начала, признание в любви через записочку, это как-то по-девчачьи. Если и правда хочешь завоевать чье-то сердце, то лучше подойди сзади и обними, как настоящий мужик. Да мне за такое по шее дадут. И вообще, та Валентинка стоила мне стольких усилий. Тебя ведь просто невозможно принимать в расчет. Подумай. Может, лучше забить на это. Но... что же во мне плохого? Во-первых, твоя прическа. Ты выглядишь как цыпленок и все время распускаешь нюни. Ты высокий, но твоя осанка как у крючка. При всем при этом ты занимаешься борьбой, но постоянно прогуливаешь тренировки. И сейчас тоже хотел слинять. Да, ты права. Но все равно. Не надо было ей просить подругу отказать мне. Если она хотела меня отшить, так сделала бы это по-человечески. Раз ты так переживаешь, что покажи ей. Ты должен заставить ее пожалеть об этом. Как мне это сделать? Матвей, ну ты же занимаешься дзюдо. Вот и поработай в этом направлении. Но ведь я в команде только на замене. И ты сама сказала, что я часто прогуливаю. Ну и живи дальше, не пойми как. Аня, конечно, некрасиво с тобой обошлась. Но даже я считаю, что такие слизняки не стоят приличного отказа. Слушай, а давно Матвей стал так классно двигаться. Да, мурацинь с ним что-то долго возится. Зато с тобой он не долго возился. Заткнись! Я слышала, что в этом году тебя отправляют на соревнования между школами. Кстати, Аня недавно сказала, что ты нравишься. Хотя, какая тебе теперь разница? Ты ведь так популярный. Можешь сам выбирать, с кем быть. Правда? Но я не ради этого старался. Уж я-то знаю, что ты стал таким, чтобы отомстить Ане. Знаешь, мне уже давно нравится другая. Ладно. Ладно. Если все-таки решишь ответить Ане, то не вздумай это делать смс. Я тебе уже говорила: будь мужиком. Дурак, не ту хватаешь. Нет, ту. Единственное, кому я хотел отплатить, это ты. Пусти меня, Матвей! Не хочу. Прекращай дурить, и отпусти меня! Или дай хотя бы.